theatre can play such an important, inspiring role in social change processes on the local level and, and initiate and foster dialogue and, and inclusion and communication between people. And, and that's why I'm very happy to, uh, to have seen this today поискать ответы на эти вопросы. Три дня мы занимались участниками, театром, который основан на историях людей. Мы исследовали тему «Свой-чужой» – портрет города Одессы. Очень интересная тема «Свой-чужой». Вообще, насколько я своя для себя самой, да, насколько я своя в коллективе, насколько я своя в своем городе. Ну, сформировалось четыре... 4... Такие темы большие, это физическая безопасность и насилие, это так таковое а, можно сюда добавить, и даже психологическое насилие, и внутреннее, и внешнее. А потом это была самоидентификация, кто я есть в, в моем городе, взаимодействие с властью, и потом я и общество. На этом мероприятии поднимаются разные вопросы, но. Они и личные, и социальные связаны с тем, как я себя вообще ощущаю в группе, например, города. Как, какие у меня отношения с городом, что такое для меня город, что для меня другие люди в этом городе, как я могу выстраивать с ними взаимоотношения, хочу ли я выстраивать с ними взаимоотношения. Если про социум, то... Я немножко преподаю, и я вижу, как мы влияем на детей, насколько это взаимосвязано. И для меня тоже было интересно, как можно и эту тему тоже проработать. Мне кажется, что сам плейбэк способствует очень качественному диалогу, Которые происходят не только в уме, в каких-то смысловых конструкциях, концепциях, а мы задействуем тело. Все это совершенно по-другому проживается, более ну, соединяется живость непосредственно с детской. Между тем глубина смыслов, каких-то подтекстов, она тоже вскрывается. То есть, ну, соединяется и ребенок, и конструктивный взрослый. Для меня театр это про эволюцию внутренних чувств и через нее дальнейшее действие. Важность в том, что оно тебя включает. И Если есть включённое, значит, есть и продолжение. Самая важность в том, чтобы не быть пассивным. И как через такие вопросы можно побудить, в первую очередь, себя к действию. У всех так? У меня так. Да. Похоже на волну. А внутри улыбается. Это же море. Спокойно. Тихо. Как долго? А я с вами? Можно да? okay. с вами? Конечно. Извали. Давай, с вами.